Всероссийский конкурс на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления, проводимый в Ростове-на-Дону, подошел к концу. Стоит отметить, что данное первенство проводится уже на протяжении 10 лет в целях развития и популяризации деятельности органов студенческого самоуправления. В финал были отобраны 72 заявки из 42 субъектов Российской Федерации. Студенческую самодеятельность казанских вузов представили сразу четыре университета. И не зря, ведь каждая команда привезла своим вузам почетную победу. Два а лидирующих место в номинации «Лучший орган студенческого самоуправления» разделили Союз студентов и аспирантов КНИТУ КАХТЫ и Координационный совет Казанского федерального университета. Третье место в номинации «Лучшее научное сообщество» завоевали представители Казанского государственного энергетического университета. Ну а самым видным и амбициозным лидером студенческого самоуправления, по мнению компетентного жюри, стал председатель студенческого совета ТИСБИ Тимур Галеев. Я рассказывал о деятельности себя как председателя студенческого совета и был также второй комплексный Конкурсные испытания это блиц-турнир на знание нормативно-правового поля студенческого совета, ну, то есть нормативно-правовые основы студенческого самоуправления в нашей стране. Ожидается, что на основе лучших практик, представленных финалистами конкурса, будут выработаны рекомендации для совершенствования работы органов студенческого самоуправления в регионах России. Председатель студенческого совета Казанского университета управления ТИСБ предлагает внедрить в Казани совершенно новый портал для казанского студенчества негосударственных учебных заведений. Мы сейчас объединяем все государственные университеты нашей страны, именно студенческие советы, и развиваем их, потому что в таком, грубо говоря, частном секторе образование не очень развито студенческое самоуправление. Данный конкурс в очередной раз стал не только ярким и запоминающимся событием в жизни студентов нашей страны, но и успешно подтвердил статус масштабной площадки для обмена опытом и совместными решениями проблем российского студенчества. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.